как за голос, чувак, реально пиздатый, чуваки. Друга, Людик, прикольно, конечно. Подождите, вот битвы битве за хайп, по-моему, по-другому совсем звучит этот трек, нет? Ну так, короче, на любителя, я вот вижу, что тебе это не нравится. Слушай, а ты кто такой, нахуй, вообще, а? Ты кто такой, нахуй? Станы занимаются коммерцией, я подписан почему-то.